Всем доброго времени суток. Меня зовут Снежана и сегодня я хочу оставить отзыв о получении первой ступени Рейки в школе Михаила и Леди Бойко. О Рейке я узнала достаточно давно, наверное, в 2004 году, но толком не представляла, что это все-таки, потому что я прочитала статью в одном из глянцевых журналов где эта практика сводилась к тому, что надо было положить руки, да, и все, И толком ничего не объяснялось. Поэтому я прочитала и забыла. И такого вот полного понимания, что это за практика, для чего она нужна, как она действует, у меня не было. И однажды в Инстаграме я увидела рекламу, о рейке именно у школе Михаила и Лидии Бойко я заинтересовалась, потому что э, пост был совершенно другим, написан совершенно другим языком, не таким, как это было в том журнале глянцевом. В том журнале все было подано очень скучно, сухо и непонятно простому читателю, который не погружался в эту сферу. После получения первой ступени рейки, я начала практиковать ежедневно, и я заметила, что мне стало меньше хотеться сладкого. Я очень люблю сладкое, и после сеансов в течение дня мне хотелось, например, сухофруктов, фруктов, в основном фруктов, но не булочек, пирожных, шоколадок. Это очень здорово. И это сподвигло меня к тому, чтобы дальше продолжать обучение в этой школе и получить следующую ступень. Потому что ведь это только начало. Э, энергии я чувствую хорошо, но больше всего мне понравилось то, что мой муж тоже отзывается им. Он просил меня, например, вечером или днем, когда у него была возможность, сделать ему рейки. И благополучно засыпал, и получал сеанс во сне. <с> ему так это понравилось, что я практически ежедневно стала делать ему сеансы. И он мне рассказывал о своих ощущениях. Плюс еще, именно на первой ступени я заметила, наверное, в течение первых двух недель, то, что э, на моей коже появились определенные высыпания. Э, сейчас я понимаю, что таким образом мой организм чистился, и потом эти высыпания прошли. И у меня э, сейчас абсолютно чистая кожа, <laughs> что не может не радовать. Э, вот И рейки я продолжаю делать ежедневно. И советую всем, кто интересуется этим направлением, Рассказываю другим, чем я занимаюсь, где я обучаюсь. То есть некоторые люди вообще не понимают, как это все действует. И им нужен хороший учитель. Я считаю, что учитель в этой сфере играет огромную роль. И поэтому, если вам тоже интересны эти практики, то приходите учиться к Михаилу и Лидии Бойко. Лидия всегда отвечает на все вопросы, развеет ваши все сомнения. Так что хочу поблагодарить Лидию и Михаила за эти практики, за возможность получить их, работать с ними и за отзывчивость, за открытое и доброе сердце. Благодарю всех за просмотр. До свидания.